приходит к матери и говорит, слушай, ну как писать, пузерек или пизерек? она ему говорит, э, ладно, блядь, срок, пиши флякончик нахуй.